Проблема заключается в том, что а, люди, которые сегодня выбирают какие-то проекты для себя, да, какие-то бизнес-модели, а, люди а, очень мало анализируют сами. Большее количество людей привыкли просто слушать кого-либо, то есть полагаться на какую-то определенную веру и совершенно не допускать в голову и не, не, не трудиться изучать, сравнивать и а, анализировать какие-то определенные вещи. Состоит, очень сильно присутствует, конечно, вот такая вот эмоциональная составляющая при выборе какого-то определенного инструмента. Вот. И в нашем случае мне очень нравится, как ведет себя Дейзи Индотек, как позиционирует, как работает, как продвигается, как ведут себя наши основатели-фаундеры, как работает с нами Анна Бейкер. У нас минимум прокачки, минимум мотивации, минимум каких-то определенных эмоций, очень много доказательной аналитической базы, которую на самом деле очень легко сопоставить. Вот, поэтому я думаю, что те правильные, нужные вещи, которые сегодня расскажет нам Александр, они нам очень сильно пригодятся в нашей работе. Вот. Но в то, же время, в то же время есть на самом деле какие-то определенные вопросы, которые задают люди, когда хотят разобраться, чтобы понять, как выстроить, выстроить стратегию. А есть не вопросы, есть просто, как говорится, ковырялки, когда люди на самом деле всего боятся, у них есть определенный какой-то путь, какой-то пройденный опыт, где он был неудачным, и люди этот шаблон перекладывают на все теперь, все, что они видят. Вот, Поэтому многие вопросы, я думаю, вообще не стоит даже и отвечать. Вот. Но, Саша, я передаю трубку тебе, спасибо тебе за, думаю, потрясающий материал, который мы сейчас услышим. Ребят, если будут какие-то дополнительные ковырялки, вопросы, которые на самом деле сомнения в порядочности, долгосрочности, в прозрачности, в надежности нашей бизнес-модели, вы можете прописать в чате. И, я думаю, Саша потом в конце своего выступления тоже по вопросам поотвечает. Да, Саша? Да. Все, Добрый я передаю день. микрофон тебе. Добрый день, уважаемые дамы, господа, друзья, коллеги. Зовут меня Александр Бахман, как Катерина уже сказала. И она правильно сказала, я гражданин мира. То есть я родился в России, родился в России немцем, немцем вернулся домой в Германию в 1991 году, и с тех пор живу здесь, в Европе. О чем мы сегодня будем э, разговаривать, или чему посвящена наша встреча, Катрина уже сказала, это самый главный злободневный вопрос, злободневный вопрос, извиняюсь, тут уже меня хотят опять, злободневный вопрос, да, пирамида ли Дези? Во многих случаях, как Катерина уже правильно сказала, важно на берегу решить вопрос. И действительно человек интересуется вопросом, и он ищет причину для себя этим не заниматься, от этого отказаться. То есть это ну, такой вопрос, который нужно для себя на берегу решить. Я сейчас включу демонстрацию экрана. И думаю, следующие полтора-два, может быть, три часа мы подробно об этом поговорим. Если у вас возникнут по ходу разговора вопросы, вы их, пожалуйста, записывайте. Если у нас или конце... у вас будет желание эти вопросы задать, если они нашего уровня возможность эти вопросы задать. Если у нас будет время, может быть, посвятим э, ответу э, на вопрос о один из наших следующих вебинарах. То есть вот так, для того, что для удобства, я выключу на время камеру, э, чтобы связь была лучше, включаю демонстрацию экрана. И если у кого-то вот прямо возникнет непреодолимое желание задать вопрос, то вы напишите в чате или поднимите руку. И Екатерина э, такую возможность вам даст. Только, пожалуйста, э, это должны быть вопросы, которые действительно, ну вот, э, обязательно нужно задать, на которые обязательно нужно ответить э, для того, чтобы идти дальше. Все, мы начинаем. Начинаем, как обычно, э, с этого заявления о чем? О том, что... Э, Проект DAISY – это не инвестиции, не какой-то финансовый проект, а это проект именно краудфандингового. Это вы уже много-много раз читали, если нет, почитайте на досуге, просто я это здесь показываю для того, чтобы с юридической, с правовой точки зрения ни у кого не возникло, возможно, может быть, желание возникнуть, но не появилась возможность привлечь к, какому, к, тому или, к той или иной ответственности, я имею в виду юридической. Сам я в прошлом юрист, имею право в Германии титул титу применять доктор юра, поэтому правовые вопросы они для меня всегда очень и очень важные. Сегодня мы в двух-трех словах остановимся на том, что же такое ДЭС и в сегодняшней, прямо можно сказать, нестабильной политической и экономической ситуации в мире в России, может быть, особенно, или в русскоговорящих странах, Дейзи для многих, многих это тот островок безопасности или та соломинка в бушующем море, за которое можно ухватиться, и шаг за шагом прийти к финансовой независимости. Дейзи это действительно бизнес-сообщество с практически неограниченными возможностями, а значит, и неограниченным будущим подробно об этом мы можем с вами поговорить на наших презентациях или вы можете посмотреть в записи те наши встречи в этом марафоне которые были они со всех сторон в полной очень многогранно эти возможности показывают мы же сегодня в первую очередь хотим дать для себя ответ на вопрос что такое Дейзи здесь черным по белому написано вернее белым по черному крупно что Дейзи это во-первых децентрализованный краудфандинговый проект. но уже здесь есть очень большие отличия во-первых проект краудфандинговый децентрализованный это первое второе с мгновенным участием в прибыли в реальном времени. Почему я это поставил на самое-самое первое место? По двум причинам. То есть краунфандинговые проекты, как правило, как правило, это долголетние проекты, где непонятно на берегу, что там получится, люди участвуют своими э, финансовыми средствами в каком-то проекте в надежде, что когда-нибудь из этого что-то получится. Получится или нет – Бабка на двое сказала, да. Здесь у нас человек с первого дня может частью своих денег, которые идут в трейдинг, получать с этих денег прибыль. И прибыль получать с первого мгновения нахождения в проекте в реальном времени. Как и почему? Об этом много раз говорили, просто мы об этом забываем. Я хотел это особо подчеркнуть. Теперь очень важно понимать, в чем суть проекта Дейзи? Цель этого проекта создать искусственный интеллект под руководством доктора Анны Бекер с участием компании Индотек для торговли на криптовалютном и валютном, то есть Форекс, рынках. Да. Это цель проекта. Теперь особенность проекта ДАЗи также в том, что каждый участник проекта ДАСИ остается. Владельцам части своих средств от 50 до 90% средств, с которыми он участвует в проекте, они остаются, если можно так сказать, в его владении. Эти деньги используются для развития и обкатки искусственного интеллекта нового поколения и участвуют в трейдинге. И по окончании краудфандинга вот этой частью своих денег от 50 до 90 процентов, спросите тех, кто вас пригласил, если вы не знаете, о чем речь, вам объяснят. То есть по окончании краудфандинга каждый участник проекта, каждый участник проекта может распорядиться вот этими 5, от 50 до 90 процентов средств, которые в торгах находятся, он может их забрать, распорядиться, как он хочет и передать. Хедж-фонд, который будет эндотеком образован, для того, чтобы эти деньги работали дальше. Это те моменты, которые характеризуют проект Дейзи. И уже сегодня, это очень важный момент, каждый участник может получать прибыль в реальном времени, которая выводится на внешний криптовалютный кошелек, и он этим свободно распоряжается. В криптоторговле это ежесекундно возможно. В торговле на валютном биржевом рынке форекс это возможно э, в течение двух суток. С 20 часов в пятницу до 20 часов в воскресенье. Следующим очень важным пунктом, характеризующим проект DESS, является то, что участники краудфандинга получают доли акций компании Endotech. То есть компании Endotech выделены 5% акций, в тот момент, когда компания выйдет на биржу, станет акционерной компанией, 5% этих акций будут распределены между участниками краудфандинга в соответствии с тем, сколько у них имеется долей. На сегодняшний день одна доля выдается каждому на 200 УСДТ участия в этом проекте. За каждые 200 УСДТ человек получает одна доля, одну долю. Okay. То есть, если это все объединить, что Дейзи поддерживает прорывные финансовые технологии за счет создания сильного сообщества. На сегодняшний день в проекте Дейзи участвуют более 165, почти уже 166 тысяч. Да? И бизнес-модель Дейзи позволяет абсолютно всем участникам, конечно, на долгий срок, оставаться в плюсе, получая прибыль, акции, доходы и так далее. То есть это я специально заострил вас, ваше внимание еще раз, выделил, может быть, ключевые моменты, которые отличают тези принципиально от всего того, что на сегодняшний день на финансовом рынке вообще есть или завтра еще появится. В этом я абсолютно уверен. Теперь Самый-самый злободневный вопрос, о котором многие из вас сломали зубы, сложили оружие, подняли лапки и стались перед тем или иным оппонентом, то есть потенциальным участником. И теперь мы попробуем здесь, специально я это сделал, может быть не все, а можно тысячи признаков пирамид и искам проектов назвать, но на мой взгляд, вот это основные. Здесь я еще раз просто в порядке, может быть, чистоты или в порядке того, как часто эти доводы приводятся нашими собеседниками или по их важности. Хотя об этом можно спорить. Я сделал так, потому что мне так показалось удобным. Сейчас попробуем. Я не буду их все зачитывать. Вы их все читать умеете. Если что, сможете потом еще раз посмотреть. На все эти вопросы я сейчас попытаюсь дать вразумительный ответ, который, может быть, одному или другому из вас поможет в разговоре с будущими потенциальными клиентами, вашими партнерами. Или, может быть, одному или другому прибавить внутренней уверенность даст, может быть, вот этот последний э, толчок для того, чтобы вы э, просто, э, у вас появилась железобетонная уверенность, где уже никто и никак не может вас поколебать э, в том, что ДЭЗИ – это правильный проект и на долгие годы для кого-то может быть на всю оставшуюся жизнь. Поехали. Справа мы, или слева, вернее, на черном фоне вы видите вопросы или признаки пирамид. И справа, почему Дези не так, почему Дези не пирамида. То есть самый больной вопрос, который опять и опять возникает, что деньги выплачиваются в проектах только за счет новых участников. В Дези целый ряд аргументов против этого утверждения и поехали В дези то есть участники дези совсем не обязаны им не нужно приглашать новых людей зайдя с минимальным пакетом то есть с пакетом э, самым меньшим 100 долларов 100 usdt да, а наверх границ нет и человек может при наличии прибыли опять и опять выводить эту прибыль, от, в данном случае от 50 долларов, если он со 100 долларами заходит, если он заходит с 10 тысячами, то он выводит прибыль от 7 тысяч и так далее. Тонкости мы не будем вникать. Суть в том, человек может зайти с любой суммой да, от 100 УСДТ и получать прибыль, никого не приглашая. Кто-то тут нам уже начинает вредить. Катюша, пожалуйста. Это... Я думаю, что кто-то случайно. ребят, аккуратно, не нажимайте лишние кнопки, да. не рисуйте на слайдах. Да. Теперь смотрите, доход в ДЭЗИ выплачивается из прибыли в торгах. Всегда. Поэтому даже это ключевой момент, который ДЭЗИ отличает коренным образом от всего того, что на рынке есть. Доход в ДЭЗИ выплачивается, повторяю, из прибыли в торгах. Поэтому даже если с сегодняшнего дня на завтрашний Дейзи скажет, нам новые участники не нужны, то есть в проект не будут больше входить никакие новые участники, а значит не будет притока новых средств, те участники, которые уже есть, они все равно будут получать прибыль от тех денег, которые у них находятся на торгах на долгие месяцы и годы. То есть вот это надо себе я не знаю, зарубить на носу, вколотить там, я не знаю, в голову, еще куда-то. То есть вот это очень важно понять. Мне не нужно никого приглашать, я получаю деньги. И Дези в целом, если завтра закроют вообще вход, долгие годы участники, которые уже в проекте находятся, будут получать прибыль от того, что здесь есть. Окей? Это вот ответ на вопрос, что деньги только за счет, новых участников. Если у одного или другого из вас еще есть какой-то довод, запишите его в конце, попробуем обсудить. Теперь следующее: создатели, инициаторы, как правило, полностью контролируют поток денег. Создатели, инициаторы могут присвоить деньги себе. Создатели могут заблокировать участника или присвоить себе его там сеть реферальных партнеров. И так далее. Да? Вот, вот, это, вот этот блок вопросов, их можно варьировать. То есть здесь с самого начала нужно любому человеку важно объяснить, что DAISY – это децентрализованный краудфандинговый проект. Он построен на блокчейне Tron. И все управление деньгами осуществляется в реальном времени с помощью связанных друг с другом более 10 смарт-контрактов. Сегодня мы еще с Ильей по этому поводу общались, он тоже говорит, по-моему, 11 или 12, но поэтому я написал более 10, в любом случае. И каждый из этих смарт-контрактов выполняет определенные uh, транзакции и операции. Какие? Об этом можно в подробности говорить, то есть есть uh, целый комплекс транзакций, то есть когда один человек заходит со 100 долларами то в этот момент происходит 12-15 транзакций. То есть эти деньги должны развестись на разные конкретные кошельки Те, кому, э, тем участникам э, ДЭЗИ, которым в соответствии с протоколом этого смарт, этих смарт-контрактов какие-то деньги причитаются. То есть это, еще раз повторяю, ДЭЗИ, это проект, здесь речь идет о децентрализованных финансах, на блокчейне-троне и смарт-контракт. И все приходящие деньги по смарт-контракту мгновенно распределяются получателям или уходят в торги. Именно в реальном времени. То есть человек деньги внес, в ту же секунду люди, которым прочитаются, деньги, их получили. Человек выводит прибыль, в ту же секунду те, кому что от этого причитается, получают деньги. Все. Создатели проекта никак не могут иначе, чем прописано в протоколе, каким-то образом распорядиться э, чужими финансами. Никаким образом не могут взять себе, грубо говоря, личную, лишнюю копейку или лишний ОСДТ или трон. И каждый участник видит, видит все транзакции в своем кабинете может любое движение денег проследить э, через э, TronScan в сети блокчейна Tron. Okay? Следующий вопрос, что создатели могут сознательно обокрутить, обокрутить проект, чтобы получить деньги и так далее. Здесь я еще важным тоже на этом остановиться, что Дейзи априори не может обанкротиться. Почему? Потому что у DEZI в принципе нет никаких обязательств перед партнерами выплачивать какие-то деньги. На входе деньги распределяются сразу всем, кому что причитается. И также при выводе прибыли. Это два момента, когда поток денег через смарт-контракты расходится по получателям. В DEZI как таковое. Вообще нет возможности каким-то образом э, какие-то деньги, которые не прописаны смарт-контрактом, э, себе присвоить, ими распорядиться и так далее, и так далее. Еще очень важный момент. Почему Дейзи не грозит стать банкротом? По одной простой причине, что если нет прибыли, то не выплачиваются никакие деньги. Компания Дотек зарабатывает только на прибыли. То есть компания «ИТАТЭК» кровно заинтересована в том, чтобы все участники проекта зарабатывали деньги, получали прибыль. Почему? Потому что только в этом случае, когда э, участники выводят прибыль, компания получает 15% от этой прибыли, а 15% уходят э, другим участникам э, этого проекта. По соответствующей системе и раз в полгода если человек прибыль не выводит раз в полгода с его прибыли 30 процентов удерживаться так как будто бы он эту прибыль вывел 15 переходит к эндотеку а 15 распределяется по э, участникам проекта которые какое-то имеет отношение к этому участнику то есть к его привлечению okay? то есть здесь это первый блок вопросов, на мой взгляд, который каждый должен ответы на эти вопросы знать на зубок. И это помогает для себя уяснить, в чем же суть проекта Дейзи. Почему Дейзи? Ну просто как белая ворона в этом стадии, если хотите, тех проектов, тысяч проектов, которые возникают как грибы после дождя. И 90, я раньше думал, 95-96% это чистой воды обман. Сегодня тенденция, наверное, уже к 99%. Да? Поэтому нам очень легко, или по крайней мере мне, очень легко на этом рынке с людьми разговаривать. Потому что uh, через 5 минут человек уже понимает, что Дейзи это совсем э, из, э, из другой области. Окей? Okay? Теперь мы идем к следующему блоку вопросов, которые уже, если хотите, более туманные, более туманные, да? то есть суть их сводится, как правило, в том, что а, тот или иной проект, а, который, где утверждается о том, что есть трейдинг, что там нет реальных торгов, что рисуются просто картинки в бэк-офисе и все. Следующий момент, который может грозить провалом, когда организаторы, может быть, даже имеют хорошие идеи, то есть у них нет и в мыслях кому-то навредить, но у них нет просто профессионального опыта или образования в той сфере, в которой этот проект позиционируется. Следующий момент, просто больное место, очень-очень многих проектов, что нет прозрачности в, деле компа... в деятельности компании и финансовых потоков. Да. Следующий момент, который из этого, из этого же вопроса, что лидеры не дают реальной картине происходящего, то есть они в какой-то степени забывают, что они сами участники, они в ст... становятся в кавычках адвокатами. Основателей, может быть, мошенников в кавычках, да, и э, сознательно ведут э, людей но к потере денег. И еще один момент, который важный, что при проблемах в бизнесе создатели стараются выйти из финансовых проблем или я за счет участников и, и их новых вложений, то есть какие-то новые акции появляются, э, которые финансово, очень, является очень-очень привлекательной и так далее. То есть вот эту группу вопросов, мне, мне кажется, мы с вами можем рассмотреть в комплексе, потому что здесь их трудно разбивать, потому что ответы на вопросы повторяются. То есть одни и те, все эти доводы, они, на мой взгляд, можно опровергнуть или разбиваются одинаково. То есть начинаем, начинаем, я обычно начинаю с того, что сердцем, душой, если хотите, мотором Дейзи, проекта Дейзи, является компания Индотек во главе с ее владельцем и руководителем доктором Анной Бекер. Почему? Потому что существенная часть проекта, Дейзи, да, мы не забываем, что это децентрализованный краудфандинговый проект, направленный на создание искусственного интеллекта нового поколения. И это делает как раз доктор Анна Беккер со своей командой, сегодня речь идет уже о десятках специалистов, лучших в своей отрасли, да? вот. И, то есть, если так можно сказать, проект DEZI в, в этой области, что касается трейдинга на криптовалютном рынке и э, рынке Forex, э, он, как сказать, умирает и живет именно с DEZI, э, с индотеком, извиняюсь, и с именно искусственным интеллектом о том кто такая доктор Анна Беккер, но об этом можно очень каждый если только ленивый скажем так не найдет подтверждение тому что этот человек действительно корифей в своей области имеет опыт более 25 лет именно в Форексе в торговле на Форексе с помощью алгоритмов с помощью искусственного интеллекта ею написанный программы алгоритмы да или под ее руководством, для более чем 150 инвестиционных фирм во всем мире, в Европе, Америке, Азии. И управляются многие десятки миллиардов долларов по ее программам. Компания «Индотек» с 2012 года существует. Да? И о том, что она делает, на странице «Индотека» каждый может ну, довольно подробно ознакомиться с тем, что из себя Эндотек представляет, ну и потом принять решение, может он себе представить, работать с, компани с компанией Эндотек или нет. Okay? То есть это вот один большой блок. Второе, очень главный момент, почему Эндотек в одной лодке с каждым из нас, или почему мы в одной лодке с Эндотеком. То есть наш успех, это успех Эндотека. Почему? Потому что, вот, пожалуйста, пример. 1000 долларов прибыли, 70% получает клиент, то есть 715% в 150 УСДТ в данном случае получит эндотек. А еще 15% уходят э, э, партнерам, другим участникам э, этого проекта. Понимаете? То есть эндотек, успех эндотека – это наш успех. Кровно они заинтересованы в том, чтобы зарабатывать для нас деньги. Поскольку если они деньги не зарабатывают, они ничего не получают. Okay? То есть это очень важный момент, его следует для себя уяснить. Теперь вот он, еще может быть одному или другому дополнительный пинок. То есть если действительно хочешь что-то посмотреть, пойди на страницу Индотек, и там э, столько информации что один или другой может этой информацией захлебнуться, то есть ее не невозможно, то есть можно ну, не все переварить сходу, и не каждому. Там 40-60 различных алгоритмов, несчетное количество различных программ и так далее, и так далее. То есть они действительно знают, что делают, и в финансовом мире эндотек уже имеет имя. Здесь только несколько доказательств того, что это подтверждает. Биржа, одна из крупных бирж Гемини. То есть, это где братья Вилинхорс, американцы, миллиардеры, Эндотик является партнером, официальным партнером этой биржи. Кого попало, они действительно не возьмут. Это первое. Второе Binance. Наверное, каждый то хотя бы края муха слышал о том, что есть криптовалюта и хотел что-то в этой области делать, делать или делает, знает, что Binance – это монстр, это Мерседес, если хотите, криптовалютный бирж. Да? Так вот, неоднократно компания Indotake по итогам квартала входит в пятерку лучших брокеров, по-другому трейдеров на это, на на этой бирже. Это тоже о чем-то говорить. Следующий, если хотите, большой, очень большой козырь или э, ну да, наверное, козырь, это то, что одна из четырех крупнейших крупнейших компаний, э, которые контролируют и э, даже не знаю, как по-русски это сказать, в общем, компания, которая проводит аудиты, Энстун-Янг, она проверяла EndoTech как вообще первую компанию в мире, которая работает э, на криптовалютном рынке. И она, по высказыванию э, очевидцев, э, те люди, которые проводили этот аудит, они были приятно удивлены тем, насколько успешно прозрачно, да? все в эндотеке проводится, и они сказали, что для них это было открытием, и с этого момента они вообще начинают работать с компаниями, которые в криптовалютном бизнесе что-то делают, okay. то есть это тоже не там за 2,50 компаний, это одна из крупнейших в мире, одна из четырех компаний крупнейших в мире. То есть это тоже довод для того, чтобы сказать или показать, что Endotech это все-таки партнер, на которого можно положиться. Теперь здесь несколько данных о том, что это не компания, не однодневка, что как таковой краудфандинг для развития. Искусственный интеллект в области криптоторговли стартовал в январе 2021 года. Здесь мы видим результаты, какие были, да? и что в июне, в июне, или 10 июня, была запущена уже версия, если хотите, DESI 2.0. И здесь нас всех ждет в крипто торговле очень-очень светлое будущее. Об этом мы опять и опять. Анна Бекер на тех встречах, которые она время от времени ну, с, с определенными интервалами проводит, где она, конечно же, глубоко сожалеет о том, как последний год торговля на криптовалютном рынке Эддотеком проводится. Но нужно сказать, что за это время тысячи компаний исчезли, да, компании Эддотек деньги, которые в крипто-торговле находятся, она их спасла, до сих пор еще в плюсе, да? и поэтому э, э, особых, э, несмотря на все те, если хотите, э, негативные эмоции, которые больше всего, больше всего не просто разъедают Анну и других партнеров э, компании или сотрудников компании, DTEC, участвующих в этом, что они бы скорее вчера, чем завтра, хотели показать другие результаты, но они работают денно и ношно над этим. Да. Что, нам, что нам показывает э, возможности, которые искусственный интеллект, э, созданный Анной, дает, это мы видим на примере Форекса. Это было, э, как по-немецки сказать, Швера и то есть трудное рождение Форекса длилось. Больше, чем надо, хотя ребенку нужно 9 месяцев, ну Форекс почти так и родился чуть быстрее. да, вот С мая 2022 года Форекс в полной степени работает, хотя я, конечно же, знаю, что уже в апреле начали на Форексе торговать, но там сначала было 500 тысяч, потом на 6 аккаунтов по 500 тысяч, то есть 3 миллиона было в торговле, а с мая… В полном мере, то есть 16 или 17 миллионами, был дан старым. Форекс э, э, с помощью искусственного интеллекта – это высокочастотный трейдинг со средними результатами 5-8% прибыли в неделю. И это всеми э, э, на сегодняшний день, вот этими результатами, это все покрывается. То есть за первые 5 месяцев, если брать, это, начало мая, было 209%. Да? На сегодняшний день мы имеем результаты. На 1 октября у нас было, видите, 209%. Да? На 1 сентября у нас было, если я не ошибаюсь, было 148%. То есть э, э, сентябрь дал 61% прибыли. Понятно, что это прибыль со сложным процентом. Здесь было 40 миллионов собрано участниками, 42,992 получено прибыли и, и, извиняюсь, и 8 800 было выплачено. Это было на 1 октября. Я специально решил задержать ваше внимание, чтобы показать за октябрь, то есть за практически две недели, то есть это результаты на 17 октября у нас уже 239%. Да? то есть 30 процентов за две недели опять прибыли из 40 стало 47 то есть 7 миллионов новых людей, люди за вот этим 17 дней внесли прибыль прибыль здесь было 42 миллиона прибыли за этим две недели или 17 дней прибавилось 7 миллионов и в связи с тем, что была полугодовая выплата, то есть в настоящий момент, до настоящего момента, людям выплачено 19 миллионов прибыли. Из этих 49. 19 миллионов прибыли, когда люди 47 миллионов собрали. И сегодня в торговле находится 77 миллионов. То есть это те аргументы, которые можно приводить людям, ну, которые совсем уже, у которых мозги, грубо я скажу, ампутированы, которые ничего не понимают, но такие цифры люди могут понимать. То есть на 1 августа у нас было 100 процентов, да? На 1 сентября было 148, то есть 48 процентов за месяц. На 1 Октября 209, 61% за месяц, на 17-е 239, то есть за эти две недели, там и два дня, еще 30%. То есть если это кому-то мало, то просто оставьте этого человека в покое. Да? Нам не нужно. Вот я работаю давным-давно по такому принципу, что я никого, ни в чем не убеждаю я даю людям информацию хорошо Так теперь еще одно в связи с Форексом и и и крипто, да? то есть может быть вы микрофон выключите пожалуйста то еще пару секунд буквально и я уже готов буду с вами распрощаться. Смотрите, то есть э, с учетом пожеланий э, участников, э, участников проекта, да, э, доктор Анна Бекер и основатели или фаундеры, как это у нас здесь принято говорить, они приняли решение, что до конца октября, то есть нам осталось ждать, наверное, две недельки или сколько чуть меньше, ну да, две недельки, может быть, или я который здесь находится, нам может в этой связи что-то сказать. У всех участников проекта DASY, которые в свое время, или без разницы, когда какие-то деньги э, или с какой-то суммой участвуют именно в криптоторговле, да? то есть у нас же есть возможность приобретать либо деньги, чтобы шли в трейдинг в крипто, либо в форекс так вот, те люди, у которых, которые, может быть, не очень довольны, а это, наверное, большинство, результатами на сегодняшний день торговли в крипто, да, они смогут определенную часть своих денег перевести из крипто трейдинга в трейдинг на корексе. Okay? То есть вот такое решение было принято, потому что… Компания, конечно же, тоже недовольна тем, как криптоторговля на сегодняшний день идет. Вот, пожалуй, и все, что я хотел вам на, на сегодняшней нашей встрече сказать. Okay? Если у вас есть вопросы, дополнения, то, пожалуйста. Uh... Саша, я да. думаю, что очень-очень нужные моменты ты озвучил. Для многих, может быть, вообще впервые в жизни люди услышали именно вот такую аналитику и такой подход, потому что люди, когда слышат, допустим, один, два, первый раз, второй раз презентацию, они, ну, как бы, все равно, так детально, все равно это информация не укладывается. Первое, наверное, на что люди реагируют это на возможности заработка, да, там кто-то смотрит вот. доходность и так далее. А уже а, вот а, так, так, такой а, прям вот а, конкретный расклад и разбор, который ты сегодня даешь, о, я думаю, что он очень полезен многим людям. Вот, спасибо тебе огромное. Я думаю, что многие еще прослушают несколько раз. По крайней мере, вот в моей группе партнеры слушают наши марафоны записи по нескольку раз, потом смотрят с тетрадкой, с ручкой, выписывают, фиксируют себе какие-то вещи. И тогда они уже хорошо точно укладываются в голове. Вот, у нас есть в чате вопросы от Игоря. Вот, Саша, можешь ты отвечать? Может, Илья отвечать, его Илья тоже с нами. Вот. Ты можешь сам зачитать, могу я зачитать. Зачитай. почему-то у меня здесь как-то странно, круг вниз идет. И... Давай я зачитаю. Да, пожалуйста. Почему компания занимается всяческим удержанием депозита? Почему непонятно, где наши деньги находятся? Почему мы не видим, откуда берется прибыль в реальном режиме времени? Это первый блок вопросов. Можно на него ответить? Да, Конечно. Значит, депозита у нас нет, потому что у нас не инвестиционный проект. Наверное, человек э, на Луне живет. Мы с самого начала, я сегодня 37 раз как минимум повторил о том, что проект ДЭЗИ – это краудфандинговый проект, который для чего создан? Для создания искусственного интеллекта нового поколения под и Анны Беккер компании Endotech, для торговли на криптовалютном рынке и валютном рынке Forex. Те деньги, которые идут в трейдинг, то есть это от 50 до 90 процентов, 50 процентов, то есть на двух пакетах 50 и 100 USDT, 70 на пакетов от 400 до 51 200 и 90 пакетов на так называемых моменту пакетов. Если вы не знаете, что это такое, то обратитесь к тем, кто вас пригласил, вам объясняют. То есть деньги находятся в трейдинге. Это краудфандинговый проект. Люди видят, сколько у них денег там находится, каждый в своем бэк-офисе. И по окончании краудфандинга человек сможет этими деньгами распорядиться. Есть три момента. Окончание краудфандинга раз, выход, выход, э, выход на биржу э, компании Endotech либо образование или полная регистрация со всеми э, лицензиями хедж-фонда. Э, okay? Это вопрос о том, так называемый депозит. Следующее, о чем здесь речь, почему мы не видим, э, как раз Дейзи отличается тем, полной прозрачности, что движение каждой копейки человек видит, и человек каждый день видит, сколько денег в общем э, фонде, если так можно сказать в кавычках, в тези крипто в торговле, и сколько и моих денег в торговле, каждый день что с ними происходит, и какую прибыль я могу забрать, как в форексе, так и в крипто. Если этого еще недостаточно, ну тогда нужно, наверное, индивидуально еще этому человеку разговаривать с тем, кто его пригласил, но если нужно, можно сделать с ним и отдельный разговор, это тоже не проблема. Я, я думаю, Саш, тут а, не первый раз этот вопрос задается, и не первый раз задается именно этим человеком. Игорь, ты это уже спрашивал, я знаю, для чего ты это спрашиваешь, прекрасно. Вот. И мы задавали лидеры вопрос а, а, а, Илье, как а, одному из фаундеров а, Дейзи: да, что есть люди, которые а, профессиональные трейдеры, или которые... В этом немножко как бы разбираются да и они бы хотели посмотреть именно сделки на, на каких сделках а, на форексе делается сегодня тот или иной процент доходности вот на что я сказал что а, то, что мы видим в кабинете, те, те графики, которые мы видим, как работает общая сумма, то, как раз о чем ты рассказывал, это мы видим, и мы видим, как проходят торги, но конкретно сделка на что, что купили, что продали и так далее, это, это коммерческая, это интеллектуальная собственность компании, и по соображениям, скажем так, бизнес-модели именно нашей, эти сделки сейчас пока открываться не будут и не будут показываться, вот, поэтому… Поэтому тем, кому нужны именно вот эти сделки, и это единственный притык для того, чтобы сотрудничать или не сотрудничать, тогда сразу просто ответ, что открыть конкретно сделки, показать, что продали, что купили, этого не будет. Вот. Потому что для многих, и я так думаю, что Игорь дает понять, что сейчас есть бизнес-модели, когда деньги не отдаются в управлении, деньги работают на твоих счетах, когда ты сам все видишь, что купили, что продали, как происходит трейдинг, ты деньги как бы э, не рискуешь, э, отправляя деньги в доверительное управление, но там есть другая сторона, абсолютно другая, потому что ты в любом случае через API-ключи отдаешь свои деньги в работу, ты не знаешь, как, как с твоими деньгами, в какую сделку пойдут, сольют они тебе эту сделку или нет, тоже есть своего рода риски. Но углубляться не будем на эту тему, читаю следующие вопросы. Любой... Я хочу вставить свои 5 копеек. Вот, Ой, очень дополнение. хорошо, что ты хочешь вставить. Очень хорошо, да, потому что вы попросили да, меня чуть-чуть Да, я хочу, чтобы ты тоже. Как бы, тоже. Да. А, привет Игорю, да, не помню, чем Вот, На самом деле вопрос-то очень важный, и вот этот вопрос очень многие задают. И я бы хотел со своей стороны еще сделать небольшое дополнение, да, чтобы было чуть-чуть более понятно, почему никто эти сделки не видит. Да? Вот. Есть несколько моментов. Давайте, во-первых, разобьем нашу деятельность на крипто и на форекс, потому что есть два разных рынка. Вот, то, что касается крипто, мы в режиме реального времени на зумах, Анна несколько раз показывала счета на Бинансов, показывала субсчета, делала то, что никто вообще другой не делает. И, естественно, все остатки сходились с тем, что мы видим в кабинетах, да? общее количество денег в фонде. Вот. Это та прозрачность, которую мы могли показывать, которую мы можем показывать, будем показывать в будущем, но мы не можем показывать все сделки в режиме реального времени просто по той причине, как правильно, правильно ты, Катя, сказала, это интеллектуальная собственность, вот это коммерческая, по сути говоря, тайна, это информация, которая, если бы люди поняли, в режиме реального времени видели все сделки, которые Endotex совершает на транзакциях USDT с биткоином, USDT с эфиром, USDT с альтами, с плечом, без плеча и так далее, да, то тогда, поскольку наш фонд будет со временем включать в себя сотни миллионов долларов на этом рынке, да, это маленький рынок, и можно повлиять на рынок. Вот, и будут другие люди тоже это копировать, и можно скомпрометировать всю систему. Да, то есть это никому не нужно. Мало этого, ни в каком хедж-фонде никто никогда не будет показывать все сделки. вот Это полный абсурд. Это люди, которые задают такой вопрос, они не знают, как работает финансовый рынок. Вот, а по сути наша модель – это модель хедж-фонда, ориентированная на ритейл, на розничных клиентов, на большое количество маленьких клиентов. И то, что в кабинетах все видят свои графики личные, все видят общие графики. Вот это произведение искусства на самом деле, и это гордость, интеллектуальная собственность компании Endotech. Это та самая платформа, в которую мы инвестировали большие достаточно деньги, многие из нас, и это то, чем мы гордимся, потому что нигде больше вы не найдете э, какой-либо настоящий проект, в котором бы каждый участник видел свой личный график, его изменения в режиме реального времени, потому что там считываются показатели личного графика людей они считываются в режиме реального времени да, через, ну, через API-ключи с балансов Binance. вот естественно у каждого свой личный график он отличается да, от других людей вот поэтому для того чтобы закрыть вопрос раз и навсегда о прозрачности продукта это самое главное это самое ключевое мы сейчас говорим не прозрачность смарт-контракта в плане распределения денег по маркетингу а продукт вот нужно понимать что у нас есть показ счетов в зумах, которые Анна периодически делала. Сейчас просто у нас мы в минусе, да, в крипте в некотором, поэтому показывать особо нет смысла. В будущем, может быть, еще раз покажет Анна. Плюс у нас есть аудит компании Ernst Янг, о которой сказал э, Саша, о котором сказал Саша. вот Но этот аудит, он сделан, как любой другой аудит, профессиональный, он сделан для внутреннего пользования. Его невозможно поместить на сайт. вот Сразу же <свят> будут большие штрафы и будут судебные иски со стороны Эрнстон Янга. Да? То есть это крупнейшая мультимиллиардная компания, которая просто... ну скажет, что вы разгласили коммерческую информацию тайну. Да? Поэтому то, что мы планируем сделать в каком-то обозримом будущем, для небольшой группы людей, по лидеров скорее всего, мы думаем, что мы устроим экскурсию в офис Эндотека, в который мы также никого не пускаем, не приглашаем, потому что этот офис не маркетинговый офис, не офис по продажам. Это офис, по сути говоря, где находится ну некоторое количество самих девелоперов, разработчиков. Да? Это административный офис, скажем так. То есть это не тот офис, куда нужно приходить. Потому что эндотек ничего не продает. Продает Дези. Вот. А эндотек это та система, которая просто, ну, то, во что мы все вкладываем деньги. Поэтому мы туда людей не пускаем. Вот мы не афишируем, где этот офис находится. Да, Хотя, естественно, мы там были. Вот Это очень престижное место, очень классное, в одном из самых лучших таких IT-городов Израиля. Да. Но группу людей небольшую вывести можно будет. И под NDA, под договор о неразглашении, можно будет показать, естественно, не на камеру. Вот, эти самые отчеты. Да, для того, чтобы лидеры увидели, и потом сказали своим командам, да, что мы действительно это все видели. Вот. Плюс еще со стороны Ростен-Янга уже год, уже год мы пробиваем. Это очень тяжелая такая структура, очень большая, бюрократическая. Чтобы была определенная бумажка, в которой было бы сказано, что да, мы компания Эрнстен Янг подтверждаем, что мы делали, делаем и будем делать аудит для, для компании Эндотек. Я вот думаю, потому что такая бумажка да, подтвердит, подтверждение со стороны Эрнстен вообще, в принципе, все, все вопросы закроет. Но опять-таки речь идет о крипто. Это это пункт номер один. Теперь пункт номер два. Почему мы не показываем, что у нас происходит на Форексе? Ну, во-первых, я должен сказать, что и я и. Эдуард и Джереми, естественно, весь эндотек, который к этому причастен. Мы видим все эти сделки, мы видим их в режиме реального времени, мы можем их видеть. Вот. Естественно, мы не то, что мы уверены, да? это, это даже не обсуждается. Мы, естественно, видим, что все эти торги, они происходят по-настоящему. И все, что в офисах люди видят на своих счетах, это прямое отображение настоящего тренинга. Да? То есть здесь вопросов с нашей стороны никаких нет. Но мы понимаем, что это видим мы, но это не видят партнеры. Поэтому у партнеров, естественно, возникает вопрос. Особенно учитывая то, что прибыль просто нереально. Реальная, прибыль большая со сложным процентом очень сильно разгоняется да, и достаточно стабильно еженедельно. Естественно, возникают какие-то ненужные аналогии вот, с какими-то неправильными проектами. Вот, и возникает определенные вопрос. Значит, здесь ситуация такая. Форекс – это рынок очень сильно регулируемый. И в отличие от крипта стоит нам показать какие-то скрины, каких-то там, не знаю, MT4, MT5 или еще чего-то, да, открыть завесу показать, кто наш брокер. Вот многие спрашивают, кто у нас брокер, да, то есть где это все торгуется. Как сразу же мы становимся уязвимыми для регуляторов. А так как у Удези, естественно, есть, помимо большого количества друзей, вот есть и недоброжелатели вот и могут возникнуть какие-то провокации которые нам не нужны пока у нас не будет лицензии вот на эту лицензию мы подали заявки мы в двух юрисдикциях хотим эту лицензию получить мы надеемся что мы это сделаем до февраля до нашего двухлетия в дубае и когда будет лицензия тогда у нас будет право у нас будет право оперировать уже как фонд, по сути дела. Принимать деньги от людей в управлении и оперировать. Да? Потому что на сегодняшний день юридически это не ваше, не вы торгуете своими средствами на Форексе или на крипте. Вы сдали деньги на тестирование э, алгоритмического трейдинга и деньгами торгуют. Сам эндотек, Вот так это сейчас выглядит. Да? вот. И на самом деле в конце краудфандинга обычно деньги не возвращаются. Да? А здесь у нас <coughs> деньги будут возвращаться. Вот, о чем э, тоже мы неоднократно говорим. Они будут э, по желанию, когда краудфандинг закончится, либо возвращаться э, баланса да, участникам, либо они будут переводиться в хедж-фонд. Для основной массы людей, я думаю, это будет перевод в хедж-фонд, потому что вряд ли кто-то захочет соскочить с системы, которая генерирует прибыль. Вот, поэтому в будущем по Форексу, опять-таки по Форексу в феврале мы планируем пригласить э, основного владельца брокерской компании, с которой мы работаем по Форексу. Э, он прилетит, и он со сцены в Дубае расскажет и откроет завесу, покажет. Во-первых, все узнают, что это за брокер, Uh, вот, Во-вторых, какие-то вещи по торгам мы тоже сможем тогда показать, при условии, что у нас будет эта лицензия. Да? То есть так или иначе <coughs> определенный завес откроется, я думаю, вопросы отпадут. Вот Речь идет о 3-4 месяцев, время очень быстро идет, uh, поэтому осталось ждать совершенно недолго. Вот это мои 5 копеек по, -по, поводу, по поводу продукта, да, крипта и форекса. И, Катя, ты правильно абсолютно сказала, да, то, что есть на рынке модели, где люди через API-ключи uh, торгуют сами на своих счетах, но я, должен сказать, я за годы перепробовал огромное количество, огромное количество разных проектов, разных моделей. Я должен сказать, что модель Daisy она наиболее удобная как для клиента, так и для маркетолога, кто это продвигает. Почему? Потому что любому человеку гораздо легче просто закинуть деньги, приобрести пакет, поучаствовать в краудфандинге, чем настраивать у себя в Binance, либо там на Forex, трейдинг да, или еще что-то, копаться во всем, API-ключи прописывать, свои счета открывать. Это медленно, это тяжело дуплицируемо, и с такой моделью тяжело набрать скорость в бизнесе. Вот. Поэтому я уверен, что именно для быстроты, для масштабности модель, которую предлагает Дэзи, она более удобна. Да? Плюс здесь еще смарт-контракты, как Саша сказал, абсолютно справедливо, полная прозрачность. Поэтому я немножко дополнил, и Спасибо, надеюсь, я... Я, я думаю, что ты не немножко дополнил, ты много чего дополнил, много чего очень важного сказал, очень ценные вещи. Вот, поэтому я думаю, что да, там Лариса еще поднимала руку, хотела что-то задать. Ларис, напиши в чате, пожалуйста. Ты сейчас, сейчас меня слышишь, напиши свой вопрос в чате. Вот. Ребят, если есть какие-то такие вот вопросы, которые гложат внутри немножко, то прям напишите. Потому что я, видите, я заблокировала звук, сделала блокировку общую. Поэтому проще написать. Но если ну, если да. не. Никто не будет писать, то, на, наверное, на этом мы будем заканчивать. Я думаю, что сегодня на самом деле были а, позитивные, хорошие информации. Вот. Да, Катя, еще, еще вопрос. Вот я Игорь перечитал вопрос. Uh -huh. Игорь, да, спасибо тебе за вопрос, да, на самом деле. Ну, ты задал самый, можно сказать, актуальный вопрос. Я бы в самого, вот, я в сам, если, так сказать, залезть, как англичане говорят, в ваши ботинки, вот, то я бы задал именно такой вопрос. Вот, будучи в вашей шкуре, потому что я сам, как маркетолог, как лидер, который строит сети, естественно, достаточно дотошно все это изучаю, прорабатываю. Я абсолютно такой же вопрос задал. Вот э, э, На самом деле, еще до того, как мы запускали как мы запускали Дези, э, были такие вопросы э, от э, некоторых людей. Я помню, с Австралии да, с одним лидером достаточно крупным были переговоры. Он говорит, вот, типа Binance, когда будет крупная сумма, когда будут торги, э, он заблокирует ваши аккаунты, и что тогда будете делать, и так и так далее, и тому подобное. Вот на самом деле я должен сказать, что здесь у нас в крипто да, находится достаточно много денег, порядка 40 миллионов. Мы их сейчас выводим 70% процентов форекс. Мы скоро уже все нюансы озвучим. В конце месяца, я думаю, что появится уже опция в кабинете для тех людей, кто хочет не переводить деньги, а хочет их оставить, ну, есть маленький-маленький процент людей, есть такие люди, да, кто захочет оставить вот, в крипто. И с ноября уже эти деньги они пойдут в Форекс. Так вот, с Бинанса деньги нормально выводятся. Мало этого, если вы помните, Endotech был в этом году, там в каком-то периоде, по на сайте Binance да, тоже было показано, одним из топовых ведущих трейдеров бинанса создавая огромнейшие объемы да потому что торги делаются практически ежедневные там используется плечо вот и естественно эндотек имеет прямую связь с бинансом, да, когда такие средства, одно дело у вас на счетах бинанса, там 10 тысяч долларов да, или 1 миллион долларов, вот, и вы там что-то делаете, да, торгуете, может быть, как любитель или как профессионал. Другое дело, когда вы как институционал торгуете десятками или сотнями миллионов долларов. Да. Естественно, у Endoteca с бинансом прямая связь и э, хорошая корпоративная поддержка. Вот, поэтому э, <там>, там тоже никаких проблем нет, деньги вводятся, деньги выводятся, вот, все делается абсолютно легально, проблем нет. То же самое с форекс-брокером, то есть мы... Общаемся uh, практически каждый день uh, с брокером, вот отличные отношения uh, с владельцем этой компании. Это проверенное, это не какой-то там новый брокер, который вчера открылся, да, то есть риска с точки зрения именно брокерских площадок, да, я здесь тоже ну, я, я не вижу. Все может быть всегда может какой-то черный лебедь прийти как в трейдинге, так еще где-то. Да? Но ну, вот так вот, uh, в принципе, просчитывая риски, я думаю, что наши риски здесь, в этой модели, они достаточно сильно контролируемые. Вот и uh, они не такие высокие. Вот единственное сам трейдинг, он называется риск харитон да, то есть высокий риск, высокий доход. об этом она тоже говорит. Вот. поэтому, конечно же, не нужно сходить с ума, видя, что такие результаты в форексе, да, и там, закладывать там, машины, квартиры продавать, да и так далее. знаете, как у людей иногда голову срывает. Да? вот здесь нужно быть, естественно, осмотрительным, как всегда в финансах, в инвестициях, это ваши личные деньги. Вот, на которые вы, возможно, кормите ваши семьи, Будете, будьте аккуратны с вашими личными вложениями. да? Я сам много лет инвестирую вот, и всегда пытаюсь рационально к этому подойти. Вот. А, а так вот все остальное, риск того, что там кто-то закроется, кто-то куда-то пропадет, кому-то там деньги не начислятся или еще что-то, Да в нашей модели это на самом деле отсутствует. Вот. Поэтому это, это, эту информацию на самом деле можно очень коротко упаковать и там на одном слайде показать за 5 минут новичку, показать вот эти основные поинты, основные моменты, да, почему Дези э, э, стоит доверять, почему Дези это вот оди, один из... Совсем-совсем немногих проектов, устоявшихся уже причем, да, скоро здесь будет два года, на рынке, и с которой, за которым большое будущее. Вот, Катя, все, у меня все, я знаю, что я долго заболтался. Нет, заговорил. все хорошо. У нас тут еще Фарид задает вопрос, какая юридическая основа отношений компании с пользователями, какие основания и предмет сделки. У нас есть контракт, который каждый из вас заключает. Вот. Но этот контракт, он... Сильной юридической силы не имеет, потому что вы работаете с системой смарт-контрактов. Вы не работаете с юридическим лицом. Вот единственное, что сказано, что деньги переходят в интотек, деньги переходят в управление, вот, деньги идут на тестирование алгоритмического трейдинга и так далее и тому подобное. Да? Описано, что это краудфандинг и прочее. И прочее. Этот контракт на английском языке, но опять-таки, это не контракт с каким-то юридическим лицом. Мало этого, сам Дейзи, сам по себе, это не юридическое лицо. Это система, децентрализованная система. Как вы знаете, да, маркетинговая система на сегодняшний день. В будущем, возможно, особенно когда мы перейдем на стадию уже фонда, для какой-то реферальной модели, которая будет преобразована, я думаю, там уже потребуется сеть юридических лиц. вот И мы над этим тоже, естественно, будем работать. Вот. И когда уже будут отношения с фондом, вот там, конечно же, будет правовая база более сильная, более серьезная, да, потому что, ну, сами понимаете, когда вкладываете деньги в фонд, потому что там будут и маленькие клиенты, да, розничные, там будут и крупные клиенты, то есть у нас и есть и будут люди, кто будет вкладывать там миллионы долларов, вот состоятельные клиенты или институционала. А на сегодняшний день это просто краудфандинг, который идет через маркетинговую систему DAISY, да, вот, с, э, То есть у DAISY есть обязательства, которые, естественно, мы выполняем. Мы, бывает, задерживаем что-то, не всегда все в срок. Вот, э, но я думаю, никто нас не упрекнет в том, что мы свои обязательства не выполняем. Да, то есть мы э, полностью прозрачно работаем, вот, всегда открыто. Вот, всем известно, кто за проектом стоит, никто нигде не прячется. Даже если я камеру сегодня не включил, это не значит, что мы не прозрачны. Еще вопрос от Ларисы. Она переживает, что сейчас в связи с политическими делами у нас как будет в будущем работать Форекс. Каждый день много информации о падении валют. Многие в активах не держат активы только в криптовалюте. Ну, В общем вопрос, я так понимаю, будет ли работать Форекс. Да, я понимаю, вопрос немножко, немножко такой диританский, да, потому что, ну, Форекс, он, он работает очень-очень давно, он дальше будет работать. Самый крупный рынок, там в день, сколько, 7 триллионов или 6 триллионов, разные данные есть, да, оборот. Вот. Что бы дальше не было, в геополитической, там, в политической обстановке, в экономической обстановке, всегда будут э, конвертироваться валюты. Вот, я думаю, что долго еще нам идти. К, к такой ситуации, когда в мире будет только одна валюта или вообще не будет денег, да. Вот на, ком... наш, на наш век точно нет, наверное. Да, мы строили коммунизм. Наконец построили. Да, наконец построили. В Камбодже, да, там был такой эксперимент, когда за один день решили построить коммунизм. Да, но там ни к чему хорошему это не привело. Вот. Поэтому, естественно, всегда будут валюты, всегда будет иена, всегда будет евро. Вот это основные пары доллар-иена, доллар-евро, доллар, фунт доллар, золото, да, и это рынок огромнейший, и ликвидности там очень-очень много, и поэтому мы можем торговать сотни миллионов долларов да, в фонде. Вот, собственно, к этому мы идем. У нас и есть... нам совершенно не важно, да, курс пошел вниз или курс пошел, что а, не... Абсолютно не важно, мы зарабатываем и на росте, и на падении, как да. в крипте так да. и в форекс. Просто в крипто мы пока не видели заработок на падении, мы теряли на падении, да, я бы сказал, потому что это была недоработка алгоритмов. Но вот то, что Анна сейчас докручивает, эта модель, она будет нам давать заработок и, и в плюсе, и в падении. И в Форексе такая же система, там плечо, в отличие от крипты, там большое плечо берется, кредитное, и там идет торговля, проторговля, все это интродэй, все сделки закрываются в течение того же дня. Вот. И переживать здесь абсолютно не стоит. Вот. Можно переживать по поводу того, что будет с самим долларом, потому что у нас и крипто, и форекс. Мы, мы работаем в USDT, что является по сути крипто-долларом, да, и что будет с долларом дальше. Вот. Что обвалится сам доллар, потому что в Америке там пошла большая инфляция или еще что-то. Но ну, это такие темы. Если переживать по поводу долларов, ну тогда, тогда вообще можно не заниматься никаким бизнесом, да, потому что на долларе вся мировая экономика строится. Вот. То есть мы априори исходим. Из того, что наша задача увеличивать доллары. Да? Если нет веры в доллар, вот, то вы можете на заработанные деньги покупать какие-нибудь э, сельские угодья, выращивать куриц, гусей, рис, вот, землю покупать, недвижимость там, и так далее. Да? То есть переводить доллары в какие-то такие активы, которые не рухнут в случае апокалипсиса, какого-нибудь экономического, там, рецессии какой-то огромной и так далее. Вот. Это отдельная тема, то есть это не тема, тема Дэзи. Да. Ну, тут еще осталось, остался вопрос по поводу, когда изменятся правила по маркетингу, когда будет вот изменение, там, -вот и так далее. Я думаю, что сейчас мы это обсуждать однозначно не будем, потому что… Мы, как бы... мы к этому, скорее всего, подойдем в феврале, у нас, скорее всего, будет некая информация. Вот пока, как вы помните, наша задача собрать 10 миллионов, и мы видим в кабинете, что собрали пока 4 миллиона, и собрать полмиллиарда под управлением, и мы туда только движемся, вот благодаря… Большому, большой такой сильной динамики Форекса, и тому, что люди уже практически 50 миллионов вложили в Форекс, да, и это только начало, вот идет разгон. У нас сейчас по оборотам в этом месяце у нас практически удваивается товарооборот по сравнению с предыдущими периодами. Последние четыре месяца был один оборот, я не буду цифры называть. Вот В этом месяце, вот сейчас по результатам половины месяца мы видим, что скорее всего где-то в два раза больше будет оборот. У нас реально сейчас наступает момент, то, что любят все сетевики. вот. И это видно, это видно по событиям, которые проводятся, по открытиям новых рынков. У нас открывается южный африканский огромнейший рынок, да, будет скоро Zoom. Вот. У нас запускается... Например, Казахстан, тот же самый, да, мы планируем ивент, мы скоро это анонсируем, то есть огромный тоже рынок. Вот, запускаются арабские рынки, вот мы сами следим за этим, да, то есть это страны, страны Персидского бассейна, да, это страны такие как Алжир, Марокко, вот Египет, огромнейший рынок. Ну и те рынки, которые уже работали, да, сейчас начинают усиливаться, это видно, это заметно. И те люди, у кого большие структуры, кто смотрит на свое приложение TronLink, видят постоянное уведомление о том, что пришла очередная комиссия очередная вот. Потому что так оно, в принципе, и выглядит. Когда, когда большая сеть, люди делают апгрейд, приглашают новых людей. Вот. Идет достаточно большой входящий поток. Вот. И это всегда хорошо для бизнеса. Вот эта динамика, я думаю, она дальше будет только усиливаться. И по поводу хедж-фонда, да, я думаю, что будет некое понимание к февралю. Будет зависеть от того, как сколько, какое количество средств будет на февраль собрано, да, но так или иначе дорожную карту некую на, на последующие шаги, DZ, я думаю, что мы в феврале в Дубае откроем, покажем. Катя? Отлично, отлично. Mm -hmm. а, ну, хотела завершать еще вопрос. <laughs> если на территории России запрети, запретят хождение доллара, а есть, если есть такая вероятность, будут ли способы вывода? Если на территории России запретят доллар? Да, как мы будем на территории России именно выводить? Но мы работаем с криптой, мы работаем с USDT. Угу. А, вот, поэтому… Ну, если... а USDT не зависит от доллара? USDT Вы, Какая разница? Правильно? USDT люди в России покупают за рубли преимущественно, правильно? Вот. Как да. покупать, это отдельный уже вопрос. Есть способы, как можно его купить. Вот. То же самое есть способы, как его можно обналичить, USDT. Поэтому даже если будет запрет доллара, что очень тяжело представить, что значит запрет доллара, то есть владеть долларом никто никогда не запретит. Вот. Если там какие-то валютные операции будут ограничиваться, переводы за границу или еще что-то, да, но это отдельная песня. Вот Даже в таких странах, где, в принципе, например, очень много лет санкции, например, Иран, вот, и там очень все тяжело и с валютными переводами, с ВИФТА там давно нету и так далее. Даже там крипта работает. И крипта это, наоборот, хорошо для правительств идти в обход санкций, вот. поэтому я бы здесь сильно не переживал. Ну, отлично. Все, ребят, спасибо огромное, Илья, спасибо огромное, Саша. Спасибо всем, кто задавал хорошие вопросы. Получился очень хороший и полезный ликбез. Я останавливаю запись.